Привет-привет! Окунись мир студенчества и новостей вместе с командой «Универ -ньюз». С тобой я, Анна Глазунова. И так, сегодня в выпуске. В Казанском университете прошло собрание, посвященное вопросам развития бизнеса. Совершенно секретно ученые радиофизики Казанского федерального создали новую систему шифрования. Казанский федеральный университет вновь посетили гости. 22 марта к нам прибыла делегация из КНР. Основная цель визита – дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете.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 Открытие своего бизнеса – дело рискованное. Любой предприниматель подтвердит, что больше всего бизнес напоминает американские горки. Вы то взлетаете на вершину, то стремительно падаете вниз. Если ты мечтаешь приучить к рукам большой успех и превратить свою малый бизнес в корпорацию с мировым именем, то наш следующий сюжет специально для тебя.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 Как в полной секретности доставить информацию до адресата и сделать это так, чтобы третьим лицам не удалось ее заполучить? Ответ на это наша съемочная группа. Смотрим.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 Вы когда-нибудь хотели снять клип? Если да, то для кого и на какую песню? А мечтали напрямую пообщаться с российской телезвездой? Студент Казанского федерального университета попробовал себя в роли режиссера и снял клип, который увидела вся страна. Кто это и для кого был снят видеоролик, узнаешь в нашем следующем сюжете. Музыке не нужен никто. Именно на эту песню из альбома Павла «Воли, мысли и музыка» студентка Фулвагис Аюпов в рамках конкурса снял видеоклип. Цель участия это не столько победа, сколько хороший пиар во всех социальных сетях. По сути, то, что мы хотели, мы получили. Павел Воля выложил во все свои социальные сети этот клип, на YouTube, ВКонтакте, в Twitter, в Инстаграм, везде все было, везде были просмотры, мне Даже некоторые писали из его инстаграма, люди. То есть, ну, мои знакомые сначала увидели у него, а потом такие посмотрели в описании и такие, о, это же, это же вы, это же наши казанские ребята. Это было приятно. Вот. Конкурс объявили еще год назад, но голосование началось совсем недавно. Победитель определит команда Павла Воля, а также учтут голоса зрителей. Клип на песню «Музыки не нужен никто» сейчас находится на втором месте. Сам Павел Воли очень тепло отозвался о нем. Довольно-таки ему очень понравилось. Он оценил как раз таки идею. Он сказал, что вот ему порадовало его то, что мы поняли песню так, как надо. Вот. Он сказал, что... Идея его песни и клип, они очень схожие и похожие, и он был доволен, что ну, э, этот клип получился таким, в принципе, какими он его и видел и хотел видеть. Результаты конкурса будут известны совсем скоро, но ну, Авагизу мы желаем удачи и призываем всех голосовать за него. Ильвина Хадимулина, Роман Самарин, Универ Универньюз. На у меня все. Не расстраивайся, ведь ровно через 24 часа мы встретимся с тобой в то же время в том же месте и поделимся еще более свежими новостями. Пока-пока!